Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка, тоже связана с канцелярскими товарами известной фирмы Mitsubishi, подразделение Uni. А более конкретно, прошлое раз демонстрировал различные цвета карандаша Куратога стандарт для начальных классов и для детских садов, предназначенных для детей. Почему был взяты такие разные цвета? Потому что у данной фирмы существует поставка грифелей цветных, причем толщиной только на 5 миллиметров Всего поставляется. 7 цветов это красный желтый зеленый светло-синий темно-синий фиолетовый и розовый вот эти 7 цветов поставляется отдельно но если вы не хотите сразу же приобретать все сразу кстати количество грифелей каждого цвета это 20 штук то существует так называемый пробник в котором включено все эти цвета тоже 20 штук здесь по три грифеля одного цвета и один цвет остался без одного грифеля чтобы получить в сумме 20 если Правильно все умножать, складывать и тому подобное Итак, что из себя представляет этот пробничек с разноцветными цветами? Мог вот представлен вашему вниманию Право, кстати, есть карандаши, о которых отдельно есть видео И все желающие могут ознакомиться Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту Или пополнить баланс телефона Будьте в тренде! Покупайте с кэшбэком от Letyshops Ссылка в описании так давайте смотрим что находится внутри все пришло также вот. в консолидированном пакете вот такие вот грифели них стандартный бокс также я демонстрировал или продемонстрирую уже позже На dia есть грифели, есть графитовые черные цвета и есть вот цветные причем они стираемые но единственно толщиной 0,5 миллиметров и среди вот этих вот грифелей цветных из 7 вариантов есть пробник чтобы вам попробовать тоже произведено все в Японии Made in Japan написано продемонстрировано, какие цвета здесь присутствуют класс твердости где-то средний здесь скрывается и открывается и достаете и вставляете грифель карандаш тем самым нет необходимости затачивать данные грифели тратить время дополнительно на точилку кстати, сейчас я продемонстрирую проверим соответствует ли данные грифеля японскому производству ну как обычная проверка по штрих В стандартных программах которые поставляются либо в play маркете google либо в маркете яблочников сами карандаши приспособлены чтобы у них грифель вращался внутри этого карандаша тем самым линия остается постоянной при истирании самого грифеля поэтому все желающие могут попробовать, пишутся они достаточно хорошо и нормально. В случае, если вам понравилось, то можно и приобретать тогда уже полностью все 7 цветов и приобретать то количество карандашей, которые вам необходимо для этих цветов. Но ввиду того, что всего 6 цветов, вот тут вместо черного должен был бы прийти оранжевый, но пришло 2 черных. Черный, розовый, серебристый, фиолетовый, зеленый и оранжевый. Как раз под эти цвета можно дополнительно приобрести еще один для другого цвета чтобы было удобно использовать ставили и забыли чтобы постоянно не выдергивать когда вы будете выдергивать соответственно будет грифель или ломаться все зависит от ваших рук пальцев и тому подобное Итак, я вам продемонстрировал вариант цветных грифелей фирмы Mitsubishi, подразделения Uni, а именно Nano DIA, в частности пробничает для того, чтобы попробовать и войти в мир цветов при помощи карандаша Кура Каждый делает свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал, информацию, как всегда, предоставил вашему вниманию. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующего видео